своя личная защита. <свист> <свист> <свист> Не попробуй, для чего проблема? Потому что... Потому что... Да, да, ты смешная шесть, честно. Ребята. Вот так, 304. Видишь, не кида, да, вот это? Mm -hmm. Сейчас я пропадем. Несколько концентрических линий. видишь, что вот, когда идет этот вот, режим вот этот, видишь несколько концентрических линий? Uh -huh. Вот, видишь, что лежит? Да. Как кругами такими-то, такими. Обратил внимание? Так что нельзя при этом 4 <laughs> Вот здесь я проверял, что на молитве мы 08. в первой клаузе 2017, вот, и да они еще тут типа поймались, короче, и занимали. Это просто, ты без ощерка выходил, просто. Вот Все, все нормально, все есть. есть? Ага. Нет, <плодисмент> больше.